В Украине существенно повысили штрафы за нарушение правил дорожнего движения. За непристегнутый ремень придется выложить 510 гривен, а за превышение скорости почти 3,5. Куда дороже обойдется пьяная езда от 17 тысяч гривен. Законодатели существенно повысили штрафы за все виды нарушений. Причем как для водителей, так и для велосипедистов и пешеходов. Ранее полиция могла фиксировать нарушения только теми техническими средствами, которые работают, во-первых, в автоматическом режиме, а во-вторых, соответствуют закону о защите информации. Теперь полицейские получили право фиксировать нарушения даже на свои мобильные телефоны. Так что сейчас у полицейских руки развязаны. Теперь мобильные телефоны используются направо и налево. А водителям в такой ситуации можно посоветовать сохранять спокойствие и внимательно смотреть, есть ли действительно такие нарушения. К примеру, вам могут сказать, что вы проехали на запретный сигнал светофора. Ну, если немножко подумать, как такое нарушение можно снять на телефон? Это как минимум нужно стоять сбоку перекрестка. И никак не сзади. То есть, по большому счету, мы сегодня возвращаемся к тому, что у нас было 10 лет назад с ГАИ. Что касается аварийности, то вместе с законодательными изменениями по обязательному техосмотру, которое планируется в 2022 году, аварийность должна снизиться на 20%. Ну, это так планируется. В сфере дорожнего движения ситуация очень и очень плачевная. И с каждым месяцем она только усугубляется. Начнем с того, что у нас нет должного контроля. Для патрульной полиции дорожная сфера – это всего лишь одна из ее компетенций. Причем не самое главное. Если патрульный будет ехать на ДТП, а ему придет по рации сообщение, что где-то совершается преступление, он просто-напросто развернется и поедет на преступление. Камеры такой контроль тоже создать не могут. Они были эффективны лет 20 назад, когда их только начали внедрять. А теперь любое приложение на телефоне может показать, где стоят камеры и предупредить водителя об этом. В Европе с этой проблемой уже начали бороться с помощью мобильных камер, которые раз в день в разные места развозят дорожные службы. Таким образом, приложения не успевают просто-напросто их отследить. Во-вторых, нам необходимо изменять законодательство. Очень много в нем противоречий. Новые штрафы также коснулись любителей выпить и сесть за руль. Если же говорить конкретно о проблеме пьянства за рулем, то и в этом вопросе, как показывает опыт соседних стран, методом кнута проблему не решить. Как в реальности работает метод кнута, можно увидеть на примере России. Она, как и мы, пошла по пути усиления санкций за вождение в состоянии опьянения еще лет 5 назад. Они начали с того же, что и мы, а именно лишение права на вождение. Но к уменьшению количества пьяных за рулем это не привело. Напротив, там сейчас люди ездят пьяными просто без прав. Причем делают это так, будто терять им уже просто нечего. Пытались вводить админ арест, уголовную ответственность и даже конфисковать автомобили. Но ни к чему это так и не привело. Дело в том, что человек садится пьяным за руль по двум причинам. Либо он уже в таком состоянии, что ему море по колено, либо считает, что его не остановят. Третьего не дано. Еще одно важное нововведение – это увеличение сроков рассмотрения дела в суде за нарушение, связанное с вождением в пьяном состоянии. На привлечение пьяного водителя к административной ответственности судам было отведено всего-навсего три месяца. Из-за большого количества таких дел многие из них при правильно выбранной позиции защиты закрывались просто-напросто по истечению сроков давности. А пьяный водитель освобождался от ответственности и оставался, соответственно, с правами. Сейчас срок на рассмотрение дела судом увеличили до одного года. Так что уйти от ответственности стало намного сложнее. Подбивая итоги, можно сделать вывод о том, что увеличение штрафов ждет водителя и в дальнейшем. Так что единственным правильным решением будет потихонечку привыкать не нарушать правила дорожнего движения. Не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Также переходите на мой сайт и в случае необходимости обращайтесь за помощью. На этом все.